недели назад я здесь рассуждал о полезности самогона из аронии. Ну давайте слово полезность поставим в кавычки, чтобы не возбуждать сторонников трезвого образа жизни. Черноплодка имеет большое количество железа и этот микроэлемент не испаряется при перегоне. Значит самогон из аронии несет некую Надежду для людей с низким содержанием этого микроэлемента. Вы скажете, сделай запас на зиму и ешь хоть каждый день. Для тех, кто не пробовал аронию, ее больше 50 граммов не съешь. А я для того, чтобы сделать один дробный перегон в своем 36-литровом кубе, использовал 100 литров аронии. Не знаю, сколько это будет в килограммах. Так сколько? Железо содержит одна рюмка самогона. Вот так-то. Только закусывать нужно правильно, белковой пищей. Также и с калиной. Калину называют царицей сада. Из-за большого содержания различных микроэлементов и витаминов. Я тут вдруг подумал, что, наверное, самогон из калины предпочтительнее других видов самогона. Почему? Да потому что в калине содержится цинк и селен. Эти два в купе оказывают неоценимую помощь предстательной железе мужчины. Содержание инвертного сахара в калине достигает 32%. В нынешний жаркий и очень сухой сезон максимальное его наличие, присутствие, несомненно. Обычно калина немного горчит, но не в этом году. Она просто сладкая. Два дня минус 10, и лед на воде стал. Сегодня уже холодно, но о, необходимо закончить работу с калиной. Калина подстыла, к сожалению, подстыла. Но я думаю, что раздробить ее не составит особого труда. А Я подумал, что действительно не нужно нарушать косточку калины, она достаточно крупная, поэтому я буду использовать... Вот это перо, которое круглое. И это не будет как раз вот дробить эту косточку. Калина хорошо разминается толкушкой, но этот объем он большой. И толкушка наверное не вариант. 30 литров калины собрал я. Это много. И попробую сделать это как виноград. Какая неожиданность. Ягоду с кисточек сняла. Вот она отдельно. Но ягода не дробится. Так, как же нам поступить? Как быть? Как выходить из положения? Пока не вижу другого варианта, как замена миксера. Если это не поможет, придется вручную, толкушкой, это все дело дома перебирать. Эффекта никакого. Придется толкушкой разбивать ягоду. Ну что делать? О работе с калиной. Ни у кого из своих знакомых я узнать не сумел. Всемирную паутину пошарил. Там какой-то один молодой парень пыхтел, пыхтел, сопел, но так ничего толком не сказал. Как он делал и что он делал, сколько он туда положил калины? Литр или два и десять литров. 10 килограммов сахара, я не знаю. Ну, в общем, вот первобарходцам всегда просто. На собранном нами 10 литров калины я использую 8 килограммов сахара. Сейчас я внес только первую часть сахара, это 5 килограммов. После того, как я его сейчас растворю, я его внесу в ягоду. И двое суток калина будет бродить дома, в тепле. После двух дней брожения в тепле я растворю оставшиеся 3 килограмма сахара в 3-5 литрах воды. Внесу это в бродящее сусло и вынесу все на холод. Ну, градусов 10-15. И остатки 3, может быть, 4 дня там будут видно. Сусла будут дображивать в таких условиях. прошло 15 часов после того когда я внес дрожжи в этих трех емкостях у меня виноградный жмых здесь в двух емкостях калина вы вчера видели когда я разбраживал дрожжи для калины эти дрожжи я использую впервые они схватились моментально за несколько секунд как будто стая Голодных гиен набросились на обессилившие животные. Также и дрожжи стали разрывать сахара своими невидимыми острыми зубами. Здесь обычные дрожжи, которые я проверенные, которые я использую уже не впервые. Вот такая вот ситуация. Вчера 15 минут происходило бурное брожение, потом ситуация стабилизировалась. Гидрозатвор надулся и так стоял несколько часов. Практически не шевелясь. В этих емкостях виноградный сахар, в общем-то, потребляется дрожжами очень весело и хорошо. Я не знаю, что происходит. Вода использовалась из скважины одна и та же. Количество сахаров, внесенных в первой партии, 50% в этом случае, 50% в этом случае, то есть все одинаково. Может быть, в колене есть какие-то микроэлементы, которые сдерживают брожение? Я не знаю. Прибор показывает 12%. Сахара еще очень много. Вопрос. Может быть, кто знает, почему так происходит. Я только что перенес Калину в прохладное помещение, предбанник. А жмых, вернее, сусло на виноградном жмыхе я уже отсюда убрал в дом. И сейчас буду его прессовать. Буду делать первую перегонку на спирт-сред. Вот так вот сложилась ситуация. Калина запоздала на 30 часов. Вы помните, когда я разбраживал дрожжи, они завелись моментально. Я с трудом успел их внести в емкости. А потом ситуация стабилизировалась, надулись гидрозатворы и движения никого не, никакого не стало. И только через 30 часов пошла работа в полный рост, так как и мне нужно было. А нужно мне было, мне нужен был быстрый старт на полутора-двое суток. И потом я это дело переношу в прокладное помещение, на дображивание еще примерно такой же промежуток времени. Но мне не нравится такая работа дрожжей. Если вам это нравится, ну что ж, наверное, можно использовать. Калина готова. Я с нетерпением ждал этой дегустации. Вспоминаю свою бабушку, которая делала пироги из калины в русской печи. Она не размалывала калину, а запекала ягоды цельными, и вкус был необыкновенный. Ягоды лопались во рту, доставляя истинное наслаждение. Вкуснее пирогов я никогда не пропал Самогон из калины также незаслуженно забыт. Вкус великолепный, он достоин российского стола. Только не жадничайте, кладите поменьше сахара. Делайте настроение, а не средство для набухивания. Я отныне растворяю сахар, а не декстрозу. Многие наши товарищи используют декстрозу, убежденные, что она придает напитку более интересный вкус. Так считал я. А теперь этому конец. Я окончательно убедился во вредности этого продукта. Нет никаких доказательств обратного, кроме размазывания по всемирной паутине слов маркетологов, какой-то замечательный продукт. Теперь только сахар. Старый, добрый сахар. Хорошего вам настроения, делайте вкусные напитки, старайтесь жить здорово и долго.